Чпоки, Чпоки. Ладно. Right. <laughs> по-английски, Чпоки, Чпоки, это Бонси Бонси. <laughs> Жесть. Бонси Бонси. Ну, идем, Бонси Бонси. Откуда ты ее знаешь? Ты не похож на сутенера. Сутенер? Не, она моя жена. <laughs> моя жена. Р... Че, пошумим, наверное? Я думаю, думаю да, пошуметь наверное, надо. <laughs> Хераш шлычки что ли жарит? Или это? Больше варится? О, нихера ты, смотри там какой фарш! О, мой God! Это дичь! Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить GTA 5. <coughs> Итак, мы с вами <coughs> выполнили задание для... А, ну, <coughs> не помню, как его зовут, короче, как, который а, заставляет нас, короче, машинами... Маши машины, короче, угонять. Вот, для него выполнили задание, вот. Сейчас у нас э, либо... Так, либо, либо, либо отправиться к Франклину, который хочет узнать всю правду, короче, где и что находится Майкл. <inhibition> Предполагается, что Франклин будет спасать Майкла. Вот. Я почему-то так думаю. Уже, уже. Я почему-то так думаю. Либо они вдвоем с Трейлером. Вот. Так, э, либо, либо либо что там еще либо за тачка а ну и, и, и все в принципе все только франклин почему-то мне казалось мы приехали сюда чтобы выполнить задание какое-то задание короче выполнить ну ладно поехали к франклину короче в принципе можно было проще сделать а, Перейти за Франклина И наверное он там уже Сам у дома находится Вот Ну ладно Докатимся Здесь в принципе недалеко Вот Сейчас докатимся так Прокатимся Что там туда-сюда да Перещелкивать героев вот, Во, появилось, смотри Я, я говорю, я же говорю Я же говорю, что Какое-то другое задание Так что едем Франклин, это у нас сюжетка А мы хотим, короче, посмотреть кому-то помощь нужна, ну ладно Не буду я помогать никому Хочется уже, как бы, ну, задания выполнять и посмотреть уже к сюжетной линии подойти. Вот. Посмотреть, чем же все это вся эта развязка закончится. Что же это? Что? Что? Ну, вот эти вот взаимоотношения между друзьями. Что произойдет-то вообще? Так, окей. Ладно, приехали. а, -а, -а Он хочет нам телочку, да? Just till the back. Он хочет нам телочку дать. Okay. Тони, тони, тони, Тони, Тони, ты, тони, тони, тони, ты тони, прищучил тони. этого засранца right, Ну давай, она ждет тебя наверху Ага, давай, чпоки-чпоки right. Ладно По-английски чпоки-чпоки это бонси-бонси Бонси-бонси Мы идем, бонси-бонси Ух, ладно ну, Тревор, с Богом. Давай покажу там класс. Эй, Тони, Тони, Тони. Надеюсь, ты хорошо повеселился? Да, да, неплохо. Костлевая немного, да? Откуда ты ее знаешь? Ты не похож на сутенера. Сутенер? Не, она моя жена. Моя жена. Ради нее я бросил первую жену и детей. Лучшее решение за всю жизнь. Просто фантастика. Это она меня сделала таким. Ну как скажешь. Слушай, а можешь выручить? Помнишь тот дом на Эклипсе, перед которым я стоял? Ага. Помнишь? А, здорово. Ну, это, короче, это мой дом, и его забирает банк. Но если с ним что-нибудь случится. Ну, знаешь, бензинчик, я все равно получу полную стоимость. Ну, это я, к слову. Понимаю. Я тебя обожаю. Я. Я так рад, что ты трахнул мою жену. Господи. Что это Что это за дичь? Так, возьмите канистру из автомобиля Джорша. Будьте осторожны с моей машиной. Козлин, понял? Козлин, чек. Козлин, выпиши мне чек. <свист> И только я начал думать, что ситуация, что ситуация уже не может быть более дикой, если бы я знал, что она его жена, я бы не... Хотя нет, кого я пытаюсь обмануть? <свист> ну да, Тревор. Ну да, Тревор. Вообще, в этом Лос-Антосе одни вообще просто безбашенные люди. Я, я, я херею просто, ну типа... <свист> Ну, слуш... Кстати, слушай, неплохая тачка. Так, что там? Тони, это я, чувак. Слушай, там у бассейна стоит газовый гриль. Up, Запали его так, чтобы даже отсюда было видно. Сделаешь и узнаешь, насколько безграничной может быть благодарность. Миссис Бернстейн. Ты доставь это мне, просто подкорми ее немного, ладно? Подкорми. И если то, что я делаю so плохо, so right. то почему я чувствую себя так хорошо? Ну, Тревор, ну. Но... Плохо и хорошо, это очень, не знаю. Забыл, что хотел сказать, короче. <laughs> Ладно. Принц. Бляха. Oh, это же не моя машина. Ладно. Он сам, он сам доверил мне свою машину, поэтому. Он сам виноват. Ух ты! Клво так вошел, да? Клво так вошел в поворот. На переднеприводная, что ли? Опа! Сам осл. Могли бы меня пропустить, а потом поехать Знаете же, кто за рулем Таких, как я, надо всегда пропускать Так, а дом, по-моему, находится в этом Ну, в богатеньком том районе, да, по-моему? Если не, не, не изменяет память Вот я не понял, мне надо Дом поджечь Ну да, наверное, скорее всего дом поджечь надо Так, ладно Припаркури... Припаркурим, Припаркуриемся здесь Так, а как мне войти? Все, понял. Okay, to... Так, пора зажечь гриль. Ну, окей. Сейчас сделаем барбекюш. Барбекюш! Так, а в сам дом не зайти, да? Бляха, хотел посмотреть, что за хоромы. Ладно. Так, ну здесь, по-моему, наверное, я думаю, никого нет, да? Сделай бензиновую дорожку. Ну, понятно. Как обычно. Мы, уж такое, мы, мы уже такое делали. Ой, не бензин. вот. Мы уже такое делали. Погнали. Неплохое место, но мне больше нравится мотель. Конечно, мотель тебе нравится. Там же это... Ты знаешь, Тревор, ты мог бы просто пойти к проститутке. Тоже верно. Тоже верно. Все для вас, миссис Брэнстайн Таких фамилий хрен выговоришь просто Выстрелить в бензинную дорожку, чтобы ее поджечь Блин, выстрелить это, знаешь, это громко А, но ну у меня глушитель Но все равно, выстрелить в бензинную дорожку это громко Почему спичек нет? Так это привлечет внимание, пожалуй, нужно убираться отсюда. Покиньте сектор. Ща, мы быстренько. Что там нормально рвануло? Неплохо. Погнали. Бляха, не успел что ли оторвитесь от топов? Смотри со, со всех, блин, умные стали. Со всех этих сторон, короче, начали окружать. Типа, чтобы я не не убежал. Ну я-то хитрый, я-то я, я хитро Я сейчас. Так. Мимо проедет? Я увижу его. Да, ух ты подло! Я думал, мимо сейчас проедет. Откуда он узнал, что я здесь? вали нахер окей действуем по-другому как действуем по старому плану где тут переулок какой-нибудь Вижу. сейчас мы, сейчас мы спрячемся Поближе к стене, короче. Так. Лоп. Фары бы еще выключить. Как-то, по-моему, можно выключить фары, да? Да. Я с Джоша Бернстейна. Я слышал, что ты сейчас на недвижимость в Эклипсе можно неплохо погреть руки. Отлично. Я поговорю с своей половиной насчет нашего расписания. Мы с тобой свяжемся. Окей, okay. okay, дело сделано, <coughs> дело сделано. Теперь погнали Франклину, да? Да. Больше же здесь ничего нет, ничего больше не появилось. Так, но ну, я чувствую, что за этого риэлтора, короче, последняя цепочка, наверное, осталась. Ну как, жагнем его жену, короче, и все. В принципе, как бы больше-то ничего. Мы подожгли дом, избавили от конкурента. Деньги он получит <coughs> за страховку. В принципе, все. Как бы так логично, если если он что-нибудь другое не придумает, либо если что-то не так пойдет. Кстати, у Франкина еще с этим э, с доминатором, с этим я так и не понял, закончилось. Э, Цепочка, событий, или нет, или он еще появится. Сегодня, как ни странно, тут фу, вот это. Игра не бесится, в принципе. Ну, эти текстуры не, и, и, не исчезают так сильно. Ну, как бы они успевают прогружаться, как-то так. Это радует. А то в прошлой серии вообще дичь была. Просто полнейшая. Заметили, да, наверное? Так, окей. Мы у Франклина дома. О, вон он стоит. Он так и не переоделся. Я думал, он сыт стоит. Мы женщины, не шагу назад. Дал Гол... Головой что-то там. Мы женщины, услышишь нашу. Мы женщины, услышишь наш прик. Нихре в жопах. <соцентричь> Заткнулись нахрен. Спасибо. Эээ, слово на букву Н. Здорово, кореш. Что? Эй, какого хрена? Разве что, когда друг э, ошибку совершает? Тебя забавляют, что мне больно, да? Нет, чувак, чего? Да пошел ты! Еще раз думаешь, надо мной смеяться, я тебя нахрен урую. Успокойся, чувак! Я немало придурков встречал в своей жизни, но ты. Ты долго не протянешь с таким дерьмовым отношением к людям. За знайка хренов! Послушай, чувак, успокойся. Ну, это правда немножко было смешно, но я поступил неправильно. К сожалению, чувак, ты упал. И мне это показалось смешным, понимаешь? Извини. Ладно. Изменения приняты. Доволен? Так что... Обнимемся в знак примирения. Я хочу задумал. <решил> а, я тебя подловил. <решил> Хрена с два, я не весельчак, <решил> я просто сраный козел. <решил> Черт, у меня. У меня было охренительно трудное детство. Черт, чувак, у тебя все в порядке? Просто я. Я весь на нервах. <решил> Знаешь, я тебя люблю, чувак, но я бы. Черт, да я бы... Тише, тише, тише, приятель, слушай. Лестер сказал, что ты что-то знаешь о Майкле. Майкле? В жопу Майкла, надеюсь, он сдох. Да брось, чувак, ты не такой жестокий. Конечно, вы прежде не ладили, но какая хрень произошла в северном Янгтойне? Кто-то его прижучил, чувак? Кто? Мой друг Рон встретил китайских уродов. Они из Яншаня. У нас возникли проблемы. Они по дурости решили, что Майкл человек похитили... Похитили его. Да, видимо, что он теперь у них в плену. Пожалуй. Давай, хватит уже, бро. Иди нахрен. Если тебе нужен этот говнюк, сам им занимайся, понятно? А для меня он труп. И мне, если я только снова его встречу, он станет трупом и для всех остальных. Брось, кореш. Не делай этого. Не испытывай судьбу, приятель. Что это? Что? Что это было? ничего. Сука. Все вы. Суки. Он толком-то ничего не сказал. Эй, это я. Что сказал Тревор? Блин, Майкл схватили какая-то китайская бригада из-за Тревора. Я оценил иронию, посылайте приложение для телефона. Телефон Майкл опять появился в сети. И его сигнал можно отследить с помощью этого приложения. Чем меньше дистанция, тем чудо, конечно. Опа. Вот и Майкл. Я же сказал, он мне не джиллау. Только не пытайтесь убедить меня в том, что он вы не любовник. Он смеется над тобой, придурок. Ты совершаешь ошибку. Я потратил много денег, чтобы выследить вас. Я обратился за помощью ко всем, кого знал на Среднем Западе, и тут вы убиваете еще нескольких. До свидания. Э -э, избавьтесь от него. Тревор Филлипс не придет. Эй, эй, эй, эй, эй! Не -э -э -э. прийти Франклину. Так что? А в смысле я выбрал фан? Fun... Вот. Выясните, где находится Майкл. Таймер. Кю-то, еще и еще. Запустите... Так, запустите тракет из правого нижнего угла в меню приложения телефона. Это? Ой, цель найдена. Отлично. Вали у меня дела тут. Я думаю, как его искать. А вот и текстурки. Так. Наверное, вот так, да? Так, прямо, прямо, прямо. Блин. Да чё она так... Да твою мать, я и на радар смотрю, и сюда смотрю, короче. Вообще просто. Так, так далеко не уеду. Она даже не приближается, походу. Вот Это, это по-любому какой-то завод, короче. Нужно искать какой-то, таку, да, ку... да ни хрена себе, какой-то склад или завод искать. Даже не приближается. А нет, смотри, смотри, смотри, смотри, приближается. Окей, я походу нашел. Он где-то тут. Как попасть, внутрь как попасть внутрь. Сейчас мы с тобой поймем, как попасть внутрь. Либо через крышу, либо... Так, это дверь нет. Нет. Там не допрыгнуть, да? А вон есть проход. Да? Окей. Так, ладно. Убери телефон. А ч ⁇ он без этого? бляха? он без... Он без глушителя. Да. Что пошумим, наверное? Я думаю, думаю да, пошумить, наверное, надо. <laughs> Буду потихоньку. пригнись ты, но. Ну. Эй ты, что, что тебе надо? надо? Короче, надо шумить окей трое ладно а, солнце сосвечивает не вижу ни хера так вот перебежечками. Давай, давай, давай перезаряжайся. Че такой косой-то, мать его. Отлично. С этим покончено. О! Ну так. У вас тут старый белый чувак. Майкл, ты тут? Таймер пропал, хорошо. такой hey, you, the mother, the father, the at, убил, что не убил что ли с этой дымки no I ни I хера I не see. вижу hey, hey, Не ожидал, да, он, что я прям плиты к не, том, не убил, что ли? Блин, где цель-то? Окей. Такой прям... Боевичок, да? Да сколько вас тут? Хорошо, шлычки, что ли, жарим? Или что это? Борщ варится? они что там, сверху что ли? почему они так долго выбирают у них броники что ли хотя не видно что у них броник одет был. ай-яй-яй-яй -я -я -я -я. всегда не вовремя перезарядка отлично Эй, я вьешь, жизнь непроста надо было броник короче покупать перед тем как сюда ехать а <решил> ну, где он там? Чем мне и заружено? А, там 0 патронов. А -а -а. О, -о, -о, О, нихера, ты смотри, там какой фарш. Так, ладно, жизни у меня немножко регенерировались Да что чтоб вас так, Вроде тишина Вроде на карте больше никого нет Это не факт О, Майкл Вообще дичь, просто чувак упал, короче, вот он стерзала жесть. мой to... oh, Это дичь просто. Oh, is... Так, Бросить оружие, Майкла, окей. Okay. Right oh. Жесть! Давай-давай, Майкл, перезаряжайся. Суперспособности. Ба-ба. Давай-давай, быстрее перезаряжай, ну! Щутилица, я Хз. Лха, что они такие? Хочешь меня позже сперва зачистить коридор? Окей. Ляха, а если меня убьют, то это будет заново что ли? Это будет дичь. Здесь мудаков. Я то, я, я о том же. франклин я о том же. Слишком что-то их много здесь. Ах ты падла. Пустить тебе кровь. Вот the fuck? Давай, давай, давай. А ч ⁇ ты сразу шевелиться ты так не начал? Не короче, раз. когда вот первый раз я стрелял, э -э Нет! не было вот такого вот, типа, знаешь, это движение. Me, как только начал квантово спасать, сразу у него, короче, движение прицела стало туда-сюда бегать, прыгать. Да hey, иду я, что-то разорался ⁇ пта. Опа, да куда ты? Я не за эту стенку хотел спрятаться, но... Ах... Я ж там автомат взял какой-то, да? Не надо перезаряжать? Пуньк. Отлично. Хорошо. Так, как ты там разобрался? Знаешь, одному убиваешь, второй вылазит. Да пипец. реальных их там целая куча. Мозги на коробке. No? Uh -huh. <laughs> Смотри, какой говнюк. На тебе по ногам. Go, Мясо закроет тело. А вот ноги. О ногах ты не подумал, да? Whoa. Так, окей. Ч ⁇ в тачку? Come on. Come on, давай давай уходим садись садись садись погнали ну сейчас еще и погоня что ли будет жесть. давай нам отстреливайся я в курсе что они за нами отстреливайся опа Оба! Оба! Да оба! Да происходит. Правда, ну так не можешь стрелять, а? Так, в принципе, мы от них оторвались. <сосых> Отлично. Да, теперь Майкл, короче, по гроб жизни обязан Франклину. А, Лестер. А как же они будут, короче, это, ну, грабить хранилище федеральное, если между Майклом, короче, и Тревором такая вот дичь происходит? Или они без Тревора будут? Потому что Майкл, Франклин и Лестер, они по-любому будут, я думаю. Вот насчет Тревора. Ях они туда повернут. Мы он не Смотри, Фрэнклин, ты деньги, из ты даже интерес, И с в мы должны это я Только стоило вот сказать, что текстуры yeah. вот висится, перестали. И вот тена. Окей, домой приехали. Ну да, душ там, вся херня. А, ну давай, увидимся. Как же, А как же? Hey, you sure you не хочешь What, Чо, в гости зайти? Чё, твой огромный пустой fall? дом? У, У меня и так на душе хреново. Right. Ладно, Thanks. в общем, спасибо тебе. Go... Погодь, чувак. Что за херня тогда случилась? Я же говорил, Тревер психанул. Хотел убить меня, потом меня поймали китайцы. Не, чувак, до этого. Я про вашу историю с Федералом и Тревером, и тем парнем Брэдом. Я понял, о, о чем ты. Слушай, я принял спорное решение. Не знаю, правильно поступил я или нет, но тогда думал, что правильно. У меня была семья, в Франклин. Работал я с, с плохими психами. Я увидел выход. Будущее для себя и своей семьи. Я воспользовался этим выходом. Выходом? Чувак, да ты предал всех, кого только знал. Или они, или я. Я знаю, это, я знаю, это цинично, и я не жду, что ты сразу поймешь. Ну потом, когда обзаведешься своей семьей, проснешься однажды утром и вдруг почувствуешь, что ноги тебя уже больше не держат, и ты никуда не можешь бежать. Посмотрим. Пусть осторожен, чувак, лады. Когда Тревор узнает, что ты жив, не представляю, какую херню он выкинет. А Треворе не беспокойся. Ему до меня не добраться. Берегись. Ты меня понял? О, не за мной придет, чувак. Ему нужен ты, а не я. Ты. Я так на всякий случай. А Майкл тоже неправильно рассуждает. Если он так говорит, типа, либо они, либо я там, знаешь, ли... Так он запросто может даже и вот, допустим, того же Франклина, короче. Ну, как бы. Вот, эти, вот этими словами он, короче, теряет доверие к себе потерял. Также и Франклин и Лестер всех может подставить. Короче, хрен знает. Я птичку такую схватил. Окей, друзья. Так, что у нас там появилось? А, надо выходить из здания. Окей, друзья, вот. Вот такая у нас сегодня серия. Спасли Майкла. Вот, все таки Ну, да, как я, догад... как я догадался, короче, как и. Я... Франклин спас Тревора. Но почему-то я думал, что Тревор тоже будет присутствовать. Но в этом я ошибся. Лестер. Майкл, друзья, из бюро хотят поговорить. Я назначил им встречу на швейной фабрике. Приезжай быстрее.